Друзья, всем привет! Сегодня будем снимать мексиканскую сальсу ну, заготовку такой. Это я Димас, мои руки. то Я немножко тут уже нарезал овощец, даже запек. Немножко кукурузы. Немножко запеченной кукурузы я ее срезал. Это початка. И вот такая она выглядит уже в емкости, где буду сейчас делать сальсу. Свежая морковка. Лук репчатый. Естественно, масло. Перец нарезал кубиком крупным, болгарский. Кабачки чеснок и перец острый еще и вот буду заливать томатным соусом из помидоров сделаю, что у нас получится не знаю, так что сейчас немножко я лучок обжарю, немножко обжарю кабачки перчик и морковку вот, быстренько обжариваем лучок прямо на максимальном огне буквально минуту-две чтобы он схватился Перед я не стал обжаривать, просто кинул уже кукурузу. Вот тут добавили маковочки. Обжарили кабачки, с луком мы сейчас вот морковку закинули. 2-3 минуты немножко вообще поджарились. А так все выглядит красиво. Сейчас сама там залию еще. И будет круто. Добавим чеснока, прям за минусную готовность. Сейчас немножко отжарим, чтобы запах дал хороший. Ну вот, друзья, мы поставили наши томаты. Порезали, произвольно 4 пополам, как вообще удобно. Ну еще примерно полчасика они все истомятся. Можно воды добавить немножко. Соль, сахар, я ничего не добавляю сразу потом уже в конце. Когда мы сейчас их пробьем мягкими, процедим и добавим уже. Как бы и уже тогда мы посолим, добавим сахара или там перец, еще, надо. Доведем до вкуса, уксусы добавим возможно. Делаем вкусный томатный соус. Прошел процесс размягчения, Я думаю, минут 15-20 поварил. Потом буду бандерить. Ну вот, ребят, мы все пробили. И теперь все процеживаем через сито. Обычным способом. Вот косточек. И от э, пропления кожурю, которая не пробилась И вот смотрите, у нас томатный сок отлично получился. Немножко сейчас мы его выпарим. Добавим соль-сахар. Чуть-чуть я добавлю орегана. У меня осталось чуть-чуть орегано. И все, уксус еще добавлю яблочно. Доведу до вкуса, будет пряный такой. И все буду заливать уже потом. Наш кукурузу. Все вообще. Соус у нас покипел. Это красиво получился томатный соус. Сок, точнее. Ну, вот так выглядит, смотрите, наша мексиканская смесь. Она прогревается и сейчас мы будем уже по баночкам раскладывать. Вот, сок почти не осталось. Ну что получится. Ну, выглядит идеально вообще. Пойдем раскладывать. Вот такой красивый получается. Закусочка такая.